Пацан, мобил есть? Дай позвонить. Ты кто, наш? Хорват, что ли? Тихо-тихо-тихо-тихо. Лежи, отдыхай. Угу. Стой! Чё, устал? Ты на кого? А? Ты чё, мужик? А? Ты денег дай. Я в тюрьму не пойду. Надо Олежу звонить. Он реально летает. А сейчас ты нам с ним что делать Нож? Есть. О-о-о, заработал. Слышь, братиш, ты злат на нас не держи. Мы ж не знали, что ты это... такое. Welcome to Russia. X-Files. Березовый в этой стране все бесплатно. Мы всех любим. Россия. За межпланетную дружбу. О, наш. что ты уставился на меня, одного человека, Родина. М? Мы же никуда, понимаешь? Мы отсюда уже все. Не денемся. Эй, девчонки! Далеко собрались? Да дал. <связь> Это мундиалец он. Олежа! Олежа, стой! У него аллергия! Давай, Максон, не поймаешь! Саша. Понимаешь просто маша. Тихо, тихо. Баба. Братан, это какая-то уставшая. Забудь. Пойдемте другую найдем. Анька! Походу дома ну, нет, что ли? Одноклассники, все свои. Мы тебе иностранцев привели. Чего надо? Мы тебе иностранцев привели. Какого иностранца? Братан, буфон, знаешь? Какой фуфло он? Да Ты никакой он, не фуфло. Реальный иностранец. Где вы его взяли? В Мундиале отбился. С Цезарем пока погуляйте. А! Краталь французский, итальянский. А! А! А! Эй. А ты что лежишь? Nash?